Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня поговорим немножечко о Мшистом Мамонте. Это мамонт, который поэтапно вылутывается из скерских хранилищ. Нужно собирать разные предметы с целью его сборки, и у многих игроков ощущались проблемы с поиском крупицы бронзовой пыли и броши изумрудных драконов. Если вы часто спускались в скерские хранилища, то замечали, в начале имеются разные мопцы, и, конечно, сундук иногда может стоять по центру. В тот момент, когда у нас имеются гоблины, этот самый сундук по центру, скорее всего, даст нам именно эту брошь изумрудных драконов. Но для того, чтобы открыть сундук, нам для начала нужно найти ключик. При использовании ключей открываются двери, и с одного из этих сундучков, которые находятся за дверями, вылуталась крупица. Объединяю крупицу с теми предметами, которые уже были объединены заранее. Ключик для открытия сундука по центру вылутался с груды костей, которые находились на втором этаже. Спускаюсь ниже, открываю ключом сундук, вылутываю брошь и объединяю брошь с Мамонтом неактивированным, и получаю активированного мамонта. Эпический мшистый мамонт получен, наконец-то. Не прошло и 40 лет с целью того, чтобы вылутать этого маунта. После пролудки маунта, после выполнения мета-ачивы, после сбора нужных камней для аниксового колечка, в скерские хранилища в целом больше ходить и не нужно. К тому же скоро новое обновление, и этот контент станет устаревшим.